осознает или хранит в подсознании присутствие Бога, Бога благословляющего, Бога наблюдающего, Бога судящего. И выбор делает этот автор. Если пойдешь на собрание развратителей, это такая популярная тусовка, клуб ли ночной, политический ли сброд, еще что-либо, что дает наслаждение, может быть, под угаром алкоголя или еще каких-нибудь возбудителей, они человека возбуждают, и они его побуждают, и тогда творятся беззакония. В собрании развратителей не устоит человек, в собрании развратителей он пропадет. А вот если он размышляет о Божьем законе, как здесь автор говорит, день и ночь, такой человек блажен, у такого человека есть состояние разумного, взвешенного утверждения своего жизненного пути. И перед Богом он чист. И мне вот хочется, прочитав этот псалом, остаться с этими мыслями как бы наедине перед Богом, чтобы взвесить свою жизнь, пути свои проверить, не ходить на собрания развратителей, не стоять на пути грешных. Но из этого мрака вот, увидеть этот закон, услышать голос Божий, и войти в его присутствие, чтобы быть блаженным, счастливым.